И Деметрович, ребята, всем привет, я вернулся, и мы сегодня будем играть в Майнкрафт в режиме Хардкор. Да-да-да. Со мной Кейл сейчас, и что-то мы сейчас будем делать, вот что-то сейчас замутим, это самая сейчас новая версия, у меня эти справочные материалы сейчас слезут просто снято. Mm -hmm. Я пока уголь буду. Давай, а я пока надыбаю дерево, и вы, наверное, заметили, что у меня сейчас хпшек немного-много. Я чуть не сдох, я съел золотое яблочко, извините. Ну, да, как... сейчас у вас такой, задайте вопрос, откуда золотое яблоко в а кайбл... Ребят, все вопросы к нему. Да, я, если что, во всем я виноват, да. А вы просто возьмите и подпишитесь, а еще поставьте дизлайк мне. Дизлайки да. пиарят канал еще больше. А мне лайки. А мне дизлайки. Ха-ха. Ну хорошо, значит твои видео будут негативно отзываться от моих, хорошо? Зато у меня будет больше э, просмотров. С чего ты взял? С того, что они будут в топе выше. Ха-ха. Нет. Да. Нет. Спорим. Ха -ха. Спорим. На что? Ты, ты Петр Первый! Ты прорубил окно в Европу! Да какое в Европу? Сука, не в жопу какую-то пробурила окно. Это Америка, смотри, там Америка. Вот перейдешь, брать, там Америка. Ты, короче, Колумб. Так, давай. Смотри, давай как в России всю промышленность перенесем в Америку, а жить будем в России. У нас хоть что-то есть, скажи, пожалуйста. Нет. Все, смотри, мне нравится эта пещера, она панорамная. Давай сейчас стекла добуду и сделаем себе пещеру прямо здесь. Не-не-не, я хочу красивый дом. Я буду в пещере жить. Да, ну тебя... о, -о, -о какой-то пещерный человек, ребята. э -е -е! верстак, куда делай? Это мой верстак, уйди! Все, короче, живем в двух разных домах. И, ребят, под конец ЛП я, наверное, его уговорю, и мы будем драться. Ну да, конечно, если еще сами доживем. Да, Ой, я что нашел, чувак! Чувак! Уголь! О, грибок! Мне грибок еда нужна. Э -э, грибок с стопы что? Конечно. Хорошо. <laughs> Сделай супчик из грибов из грибков с грибков стопы. <laughs> как нефиг, чё ты не знаешь меня, что ли? Да, Майнкрафт такой Minecraft, что с паука падает даже один глаз. Один. Да. Второй он успевает съесть. С паука. Один. Глаз. Да ладно. человеческий что ли? Ну, один. Класс. Ну, так их два должно быть. но Ч ⁇ нашел? О, пещера. Я нашел Сквидвордов. Да че? А зачем они нам? Я не знаю. Так, уже темнеет или что это? Я не знаю. Ч ⁇ происходит? Скажи мне, пожалуйста, что происходит? Так, у меня немножко угля есть. Сколько? Целых четыре штучки пока что. За сколько этаж? За бесплатно. Да? Давай. Подходи к моей пещере той. Ну, к моему дому. Я сейчас приду. Какой еще пещеря? Ты что там уже все разнес? О, собачки. Так. Сейчас бы железо найти, конечно. А то нас сейчас будут просто убивать, а мы ничего не сможем сказать. Кстати, а здесь ПВП на новых версиях, да? Да, ну вот это учти, мы с тобой не деремся. А ты уверен? Мы с тобой, драться должен как бы хардкор. А да? Да. Блин, так хотелось. А, лен, сколько здесь грибков стопы? Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Ты у меня скажи, дома? Скажи, пожалуйста, координаты своего дома. Эм, надо мне карту тут... установить. На F3 нажми. Нажал. Так, x y z минус двести пятьдесят пять восемьдесят девяносто пять. Ага. Ага. А там еще должна быть какая-то стрёмная печка и какой-то стрёмный Стив. Держи. Спасибо. У меня теперь 10 угля. Ах ты ж. Ты чё, со мной? Э, убери, это панорамное окно. Это мой верстак, это двойной верстак. Отстань, отстань. Девушка. Ну, мой верстак. Всё, ну Вот туда поставь. Ставь. Я справа проход сделаю. Э, не надо, я стекло плаваю. Что декоративные блоки. Это сейчас такой декоративный блок в жопу. декоративный, но реально красивый. Замшевый бужник. Фиг где найти. Моего дома. Но временно я буду здесь, извините, пожалуйста. А! Чувак, чувак, кури бамбук, кури бамбук. Дай. Отойди. На, кури бамбук. Ууу! <смех> так, а мы овец не нашли? Чего? Мы овец не нашли? Зачем? Не знаю. Кровати сделать. Я только собак нашел. Так, я живу в этом шкафу. А, хорошо. Начинай прямо сейчас. Проблема. <смех> <смех> <смех> Они же у тебя закончатся. Я Фрэнклин Штейн, я возродился. Давай положи. Ахренеть. Спасибо. Так, подожди, нам нужно с тобой сделать факел. Сделай, пожалуйста, факел. Что тут книжка крафтов появилась? Теперь можно быстро крафты выкладывать. А, прикольно. Да. Так, ладно, ребят, я не знаю, что мы будем делать в этом сезоне. Короче, сезон а? Не знаю, бомжатские выживания и Дементрич. Нет. Вот что это? Называться? У меня будет называться Minecraft Хардкорное выживание. Ну хорошо. Ну хорошо, хорошо, хорошо. А что мы будем здесь делать? Курить бамбук. Ну это второстепенное здание. Ну все равно курить бамбук надо. Так, я пошел. Пока еще не ночь. <с...> <с... <с...> что? Как пошел? Ага, в основном. <реш> Я пещера... А ты засекал время, кстати, сколько у нас уже идет? 8 минут. 8 минут? Ну, у меня для канала стандарт это 10. Нет, серия слишком мало 10 минут. Серия хотя бы должна быть 15 минут. Вот 15 минут это самое отлично. Да ты че, чем больше серий снимешь, тем больше просмотров и тем больше подписчиков. А, чем короче ну, серия, 15... тем больше... Она... Короче, коротко. Ну блин, что мы успеем за 15 минут? Вот за 10 минут даже, да. Я, я поставлю на паузу, и мы продолжим, когда настанет ночь, и я пойду долбиться со всеми хреновыми монстрами. Аллилуйя, свинушки мои, убью свиней. А, топор, ты долго эм, поднимаешься. Я слышу зомби. Ночь? Нет. Просто я слышу зомби. Так, чувак, уже ночь. Да. Я иду домой. Я бегу домой. Я капец как бегу домой. Ребят, сейчас закончится походу наши и все лотсплеи. Mm, да нет. Я сейчас буду под землю закапываться. Да я до дома добегу. А я не успеваю добежать до дома, потому что я не знаю, где наш дом. А, Коржик, скажи. Я успел, я успел, я успел. Я нашел наш дом. Быстрее! Эй! Я буду жить в этой местности. Мне нравится. Мне Привет. тут хорошо. Привет. Как дела? Нормально. Смотри, что я сделал. Смотри, что я принес. Это теперь я не влазю. А, влазю. Все, все, все. Смотри. Дим, мы теперь Да, сиди. Да, сиди. там сиди. Да, сиди. Да, сиди. Да, это будет шкаф это крутой шкаф Видишь, я положил начало, ты положил конец. Почти. Смотри, блин, господи, нет. Ты все не так делаешь. Ты не умеешь строить Майнтракт, понимаешь? Ты хочешь прям блоками там заделать. Ммм, я... какая вкусная свинина. Я хочу задекорить. Во, это теперь реальный шкаф, смотри. Ммм, что-то там монстров как-то нету. М -м, у нас какая сложность? Сложная. Ой, как-то что-то громко. О, у тебя, у тебя звуки есть, у меня нет звуков. Ну, у меня хотя бы есть звуки. У меня что-то забогало. Да я погуляю. Кстати, у вас опять скина, потому что он на пиратке, а я на лицухе. Неправда, я просто свой скин еще не этот, не поставил. Он как бы уже на... Лицуха работает, да? Да, у меня работает лицуха все-таки. Я починил ее, пришлось IP-адрес поменять. Это мой аккаунт ты ввел, да? Нет, свой, который купил. Еще купил? Да. <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> ну, короче, купили аккаунт, уж забыл у него все заработало просто. <смех> М -м, у нас тут есть крипер, я пойду его попробую. Того. Может ты домой зайдешь, я тебе супчик сделаю. б твою! У меня половина хп! Нет, я а, вот... Они регенятся очень быстро. Фу, блин, легко. Есть у тебя только сытость полная. Но у меня она всегда полная. А если вот чуть-чуть ее уже не будет, она не будет регениться. Ой, я взорвал крипера. Нужно флаг поставить, чтобы он не взрывал. Смотри, там в этой в печке тебе свининки чуть-чуть было. К А, ну ты ее уже взял, да? Нет. Да, ты ее взял. Только это есть. Давай мне. А, а блин, тут нету мода ноты на Там все, я думал, сейчас посмотрю, что из него скрафтить можно. Да ладно. -да. Нет, тут есть книжка, кстати. Ну, это книжка рецепт. Если что. Я могу скрафтить уголь? Может, сойдешь булыжник, во? А? Подожди. Дай мне совесть весь булужник. У меня нету. У тебя есть булыжник. Вот такой могу дать. Вот, давай. Отойди. Отойди. Сойди. Тебе это помогло? Не, зачем ты... А, у тебя его чист... Откуда ты его столько... О, идеально. Прикольно. Давай стенку тоже такую сделаем. Ну, попасть. Сейчас я накопаю тогда еще. Блин, нам нужно вопрос с едой решать срочно. Да. На, покушай. А. Ну, я же тебе обещал кушать дать. Моего же, да? Ну да. Пойду собаку зарежу, может, мне что-то у вообще ничего не выпадает. Она дерется больно. Вот ты дураная Я гуляю под дождем ночью. В режиме... <гас> Лучник зачаренный! Чуть не умер. Так, чувак, мне не нравится здесь. Мне здесь очень не нравится. Но ты сам подписался на это. Я предлагаю обсудить. Давай поговорим о чем? Давай как пещерные люди на кость. О, спасибо. Получи! Я дошел за века с каменными топорами. Подожди, я знаешь, что хочу сделать? Ну. Топором прорубить камень, но это потом. А сначала я хочу сделать вот так. О. Смотри, он растет неровно, мы должны ему поклоняться. Хорошо. А чё они только так растут? Ну да. Блин. Чё, я предлагаю. На этом уже заканчивать серию. Да нет, еще подожди, 20 секунд есть. А, да? Да. Ну, в принципе, с вами был Резак и Дементорич. Всем удачи. Всем Пока. Пока. пока. пока.